Ребята, всем привет! Сегодня в своем видео расскажу, как скачать все фотографии и видеоролики из Инстаграм. Итак, открываем браузер, переходим по ссылке. Ссылку я оставлю в описании. И скачиваем программу 4К 100 грамм. В бесплатном режиме программа позволяет скачать 100 фотографий в день. Но если вам необходимо больше, то вы ее можете приобрести, перейти по Вкладочки магазины там у знаки керосенки есть. Скачиваем 4К 100 грамм, она называется, и выбираем, для какой операционной системы мы будем скачивать. Я буду скачивать для Windows 64-бит. Нажимаем скачать, и программа у нас скачалась. Она у меня уже установлена, вы ее также устанавливаете. Открываем 4 k 100 грамм, и вводим наш логин и пароль откуда мы будем скачивать фотографии. Я забиваю логин и пароль своего ребенка. Далее, что нам необходимо сделать. Выбрать бэкап, либо скачать. Я выбираю скачать полную коллекцию сохраненных постов из вашего аккаунта. И здесь нам необходимо перейти во вкладочке «Изменить», «Скачать» и выбрать «Мой аккаунт». И у нас загружаются фотографии с нашего аккаунта. Фотографии и видео у нас сохраняются. Загрузка происходит в папку изображения 4К 100 грамм и наш аккаунт. Вот они. Как вы видите фотографий очень много. полностью все посты у вас будут сохранены также можете проделать это с другими аккаунтами ребят вот таким способом можно сохранить все посты фото видео из инстаграма себе на компьютер если вам понравилось это видео обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал всем пока